луч, четвертый луч. Это очень интересный луч. Сейчас он нарождается. Количество таких людей среди нас э, пока не очень большое, но рождаются детки все больше и больше с четвертым лучом. Четвертый луч называется э, луч гармонии, которая достигается через конфликт. Это потому что э, Каждый раз, когда такой человек попадает в ситуацию не мирную и конфликтную, он с удовольствием пытается что-то сделать, чтобы найти ту третью точку, которая бы смогла улучшить ситуацию. Причем это происходит на не таких уровнях, где вот миротворец на войне. А это происходит на очень высоких уровнях божественных, таких как все сферы искусства. Может быть, вы знаете, что... Вот, вот эта фраза «красота спасет мир» Достоевского. Может быть, вы знаете, что все великие художники, все люби... великие музыканты, они создали свои самые лучшие произведения на пики своих внутренних конфликтов, глубоких депрессий, переживаний и страданий. Обычно это обращение к искусству, даже с детства, с раннего, это форма поиска того пути, куда можно выйти из страданий этого мира. Вот эти вот души четвертого луча, это детки даже с самого детства, которых очень тянет все красивое. Они стараются и вокруг себя какую-то красоту создавать. Они пытаются или профессию, или хобби выбрать такое, где бы можно было с искусством быть связанным. Они или поют, или музыцируют, или рисуют, или выбирают такие формы, где можно выдавать какие-то плоды творчества. Каждый раз, когда он какой-то плод творчества выдает, он получает благодать Божью, которая втекает в него через его четвертый луч. Понятное дело, что это все распространяется, и человечество благодарно этим людям. Но на самом деле это душа для себя делает, потому что это структура этой души они, эти люди, всегда оказываются внезапно в конфликтных ситуациях и при этом блестяще их разрешают. Если вы посмотрите на их семейную ситуацию, то вы увидите, что она очень непростая. А как бы эта душа притягивается в такие ситуации, где есть глубокие неразрешимые конфликты, и она еще и по ходу своей жизни притягивает к себе и к своей семье такие конфликтные ситуации. Это просто форма э, жизни космического божественного луча. Этот луч может дарить свои плоды только таким способом. Итак, среди душ четвертого луча много служителей искусства во всех видах, начиная от законодателей элегантности в одежде, кончая величайшими художниками и композиторами всех времен и народов. У этих людей в душе невероятно сильные эмоции, сильные привязанности, сильное сострадание, сильная смелость, великодушие, преданность, быстрота ума и все это очень сильное, очень яркое, очень мощное. Благодаря этому то, что они транслируют по своим вот этим направлениям искусства, а это все благодарно очень воспринимают окружающие люди. Этот луч называют луч борьбы, потому что в нем плюс и минус, и вот эта биполярность божественная, она каждый раз находит третью точку гармонии и уравновешивания. Вообще. При всем, всем нашем глубочайшем уважении и восхищении людьми четвертого луча мы должны признать, что жизнь их очень тяжелая. Представьте, что они живут все время на пике каких-то конфликтов. Им кажется, что это судьба им эти конфликты дает. На самом деле они притягивают к себе эти конфликты. Для чего? Потому что только они могут разрешить эту ситуацию и найти точку равновесия между вот ужасом и счастьем. Это активная сила, и мы будем потом дальше говорить об этом. Вот примеры людей четвертого луча души: Леонардо да Винчи, Бетховен, Рубинс, Моцарт и вообще весь список людей, которые внесли в нашу цивилизацию красоту. Они все будут на четвертом луче. Следующий.